А у меня уже ЕГЭ. Операция в прямом эфире. Внимание! Первый медиа-перформанс в КФУ. Насколько важна роль мамы в нашей жизни? Всем привет! В эфире Универ а в студии Ильвина Гадрахманова. В музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Клуба интернациональной дружбы в россии стартовал досрочный период сдачи егэ желающих сдать экзамен оказалось немало более 18 тысяч человек Сдать экзамены раньше основного срока могут как выпускники школ прошлых лет для получения более высокого балла и поступления в лучшие вузы, так и нынешние школьники, имеющие уважительные причины, из-за которых они не смогут сдать единый государственный экзамен в основные сроки. Подать документы в вузы абитуриенты смогут уже 20 июня. Сроки проведения приемной кампании они едины. Приемные кампании по всей стране распахнут свои двери для абитуриентов граждан Российской Федерации, поступающих на программу бакалавриата и специалитета с 20 июня. Приемная кампания продлится до 25 числа. До 25 июля можно будет подать заявление, в котором можно будет указать выбранные направления и расставить правильно их приоритетность. Что касается подачи оригинала документа об образовании, есть два срока. Есть так называемая нулевая волна зачисления, льготная, это целевики и льготники. Для них приказ выйдет уже 28 июля. Что касается ребят, которые поступают на общих основаниях, они предоставляют оригинал документа об образовании до 3 августа, и первый приказ о зачислении Казанский федеральный университет выпустит 4 августа. Начался досрочный период с экзаменов по географии и литературе. 23 марта участники сдавали экзамен по русскому языку. В Татарстане его писали 179 человек. Ход экзаменов контролировали федеральные общественные наблюдатели, представители Министерства образования и науки Республики Татарстан и члены Государственной комиссии. В Казанском федеральном университете уже началась приемная кампания для иностранных граждан и граждан Российской Федерации, поступающих на магистратуру. Сейчас ведется приемная кампания для иностранных граждан и для граждан Российской Федерации, которые поступают на места в уровне магистратуры, в том числе и на бюджетные места. То есть абитуриенты, пока еще не имея диплома об образовании на руках, это что касается магистров будущих, могут сейчас уже подать документы, завести свои личные кабинеты и вступить в приемную кампанию уже на этом этапе, предоставляя портфолио для тех направлений, где это требуется. Единый государственный экзамен в 2023 году пройдет в три этапа. Досрочный – с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля и дополнительный – с 6 по 19 сентября. Аделина Зинатова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ответ западным санкциям России начинает тестирование отечественной системы ИСИМ. Подробнее в нашем сюжете. 28 марта Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций вместе с Федеральной службой безопасности сообщили о том, что идет активное обсуждение по поводу внедрения отечественной платформы ЕСИМ, e которая может стать альтернативой западных виртуальных СИМ-карт. Пилотную зону планируют развернуть на территории научно-исследовательского института радио. Для ее тестирования смогут подключиться и операторы сотовой связи. От обычных сим-карт eSIM отличает то, что она не имеет отдельного физического носителя, а заранее встроена в телефон. Появление такой системы связывают с активным развитием искусственного интеллекта и умных устройств. Как утверждают разработчики, подключение eSIM намного проще. Для этого потребуется только QR-код. А для смены оператора не нужно ездить в салон сотовой связи. Все можно сделать онлайн. На самом деле к этому давно шло, потому что тут вопрос э, импортозамещения в первую очередь. На мой взгляд, здесь даже не в потребительском рынке, не в потребительских услугах, а уже больше задача M2M, то есть это когда сим-карты используются не в обычных смартфонах, а в IOT, да, то есть Internet of Things. Одна из главных функций СИМ – загрузка в смартфон профилей операторов. А для этого используется зарубежное программное обеспечение. По этому поводу свои опасения высказали представители Tele2. В случае, если иностранные разработчики отзовут свои сертификаты, то активация новых карт будет невозможна. Поэтому многие операторы негативно восприняли эту новость. А, вот как раз для этого и мы разрабатываем нашу отечественную платформу. В условиях непонятной вот этой политической обстановки, мне кажется, это... Лучше постраховаться, скажем так. Развернуть российскую платформу планируют к 2025 году. Но многие представители этого рынка скептически относятся к предполагаемым срокам. Анастасия Уткина, Универньюз. Эндоваскулярные хирурги университетской клиники Казанского федерального университета провели уникальную операцию в прямом эфире. Все подробности расскажем далее. Операционная подготовлена, оборудование настроено. Трансляция запущена. В прямом эфире специалисты униклиники демонстрируют коллегам уникальную методику малоинвазивного вмешательства. Диагноз первой пациентки – миома матки. Это доброкачественная опухоль. Диагноз второй – варикозное расширение вен малого таза. Операция требует определенных ресурсов. Университетская клиника оснащена этими ресурсами, так как мы являемся лидерами в России. Но здесь нужен, конечно, географический комплекс, через который мы можем визуализировать эти сосуды с помощью контрастного вещества. И поэтому обычные больницы, которые там не могут быть оснащены этими комплексами, для них, конечно, это сложности возникают. Но мы можем принимать пациентов с любых регионов России, так как мы являемся все-таки федеральным университетом, и у нас нет ограничений. В ходе первой операции специалисты перекрыли миоме доступ к питанию. В случае с варикозным расширением вен используется схожая методика. Преимущество у такой технологии масса. Во-первых, она не требует открытого хирургического вмешательства. Поэтому пациент восстанавливается гораздо быстрее. Никаких разрезов и рубцов после нее. А поскольку вмешательство мал у пациентки сохраняется репродуктивная функция. Во-вторых, уже после операции он может самостоятельно передвигаться. Мы открыты для образовательного процесса, для обучающего, и поэтому участвуем активно в этом сегодня пятничном онлайн-ангиопикче-встрече, которая в общем, позволяет большим врачам и пациентам даже в общем -то, получить информацию о наших методах лечения. Трансляция велась на площадке профессиональной врачебной группы Angel Picture. Это сообщество объединяет специалистов более 10 стран. Обмен опытом за счет проведения прямых включений и операционных, лекций и конференций позволяет с каждым днем находить все большее решение для улучшения сферы здравоохранения. Ариана Полянова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В галерее современного искусства Республики Татарстан состоялся показ интерактивного медиаперформанса с элементами театральной постановки fashion музы авторами которого стали студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Дианы Калимулиной.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 Нежелание матери воспитывать своего ребенка – одна из актуальных проблем общества. 27 марта состоялся спектакль, который раскрыл тему материнства. Все подробности в сюжете Дианы Калимуллиной. 27 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась премьера спектакля молодежного театра «Песни Мизгель» «Эннлер хэмбэбэлэр», что в переводе означает "Мамы и дети».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 За более чем двадцатилетнюю историю существования у театра песни «Мэзгэль» сформировался свой индивидуальный стиль. Диана Калимульна, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Эльвина Гадрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!